Ай, хеллоу, васап, у микрофона закар. Вот я с вами нахожусь в этом новом 2020 году, в новом десятилетии, да? Да, да? Да, пизда. Ты что, охренела, мать? Итак, как начался этот год у вас? У меня он, мягко говоря, начался хреново. Я думаю, многие из вас заметили то, что в 2019 году было очень мало видео, зато было дохуя стримов. Скажу даже больше, даже этот видос, он не был запланирован. А началось все с того, что две недели назад я смотрел ТикТок. Да-да, я смотрю ТикТок, не обращай внимания. И у меня телефон решил сдох. То есть у меня было... Запланировано как минимум 7 видео Там те же самые распаковки Допустим, те же стримы Те же нарезки со стримов И вообще нарезки Даже обзоры на игры были Которые у меня были Самое веселое то, что сука мне в этот же момент Кто-то позвонил, когда я начал записывать видос Просто... Я думаю, если смотришь этот видос, ты знаешь, это тебе адресовано. Сука, это любя. Но я думаю, что вы уже поняли то, что обзоры на товары у меня уже не выйдут. А все почему? Потому что у меня удалились данные на телефоне. Ммм, кайф. Ну, так что же я хочу сказать этим видео? То, что я заброшу опять этот канал? не -е. Как минимум, я хочу вам сказать то, чтобы вы покупали облако на телефоне. Чтобы не было вот таких вот казусов. Потому что вот ты сидишь такой, записываешь видосы, да? А потом, хоба ничего больше нет так что я думаю вы поняли то что это не какая-либо ре... так вот я так думаю вы и так сами поняли то что это вовсе не реклама потому что здесь даже не написано какое облако покупать То есть Я просто пытаюсь вас предупредить таким образом Да, это была моя вина То, что я утратил все свои данные Которые мне были важны, все такое Но в любом случае Никто не застрахован от этого Поэтому вот просто вот лучший совет Берите на всякий случай облако И на всякий случай флешку И 10 терабайтов порой В общем просто 10 терабайтов Вам тоже понадобится каким нибудь в будущем Если даже потерять этот жесткий диск У вас будет хоть что-то Так вот да, я, возможно, не твой любимый ютубер, я не показываю пранки, я не трачу на подписчиков столько сорей. а видео вообще выпускаю раз в год. Но в любом случае я хочу тебе дать совета, чтобы у тебя не было такой э, тупой ситуации, когда ты просто можешь взять и все бросать просто в один день. Ты будешь в кадре у меня. Ну в любом случае, даже если у вас такая ситуация произошла, запомните главное, никогда не сдавайтесь. Типа, да, я тоже думал, что после того, как я потрачу все свои данные, я вообще ничего не буду в жизни. Но, может быть, оно и к лучшему, потому что я выпустил вот этот видос. И как раз-таки, может быть, благодаря вот этому видео я начну делать нормальный контент. Не знаю. Но все же, чем же я был занят все эти дни, которые я не выпускал видосы? Ну, во-первых, всегда я, конечно же, играл. Потом опять начинал делать нарезки, потом опять их забрасывал. Начал заниматься музыкой, то есть делать биты начала освоить питон Да и скоро я наверное думаю выпущу альбом Но это не факт Ну я честно, кстати говоря планировал свое будущее на ютубе Потому что я планировал вернуться Но не знал как к нему подойти Просто запомни то что какая бы у тебя ни была идея У тебя будет все равно как минимум один человек Который тебя готов будет выслушать абсолютно всегда Пускай это буду даже я. Просто можешь любую идею написать мне ближку, я тебе просто помогу. Не сто процентов, конечно, что я тебе смогу помочь, но я по крайней мере постараюсь тебе помочь или поддержать. Но в любом случае не сдавайся же при первой же неудаче. Всегда иди до конца. Если не получится, значит может быть оно и к лучшему. Например, вот это видео я сделал буквально за пару часов. Я не уверен, что я какое-либо видео готовил за столь быстрые сроки. Я постараюсь радовать свою аудиторию новым видео новыми стримами, конечно же, своей же музыкой в этом году и десятилетии. Ну, а так, всем спасибо за просмотр такого небольшого видоса, а также хороших каникул. Экс, скоро вернусь. Жди, сучка. Я без понятия ставлю, если я видос нет, на похуй. Вижу свой путь, не его освещает сигар. Но в любом случае, даже, про если у вас пливает... плюма. И конечно же я постараюсь радовать хвостов-то так махнул это не какая-либо ой, ой мама пришла